Хорошо, смотрите, белтинг для меня самый сложный прием грудного регистра. Это факт, это действительно так, он самый сложный. Но давайте идем дальше. Тванг – это вокальный прием также грудного регистра, звук без воздуха, гортань поднята кверху. Риана практически все поет в тванге, но смешивает его с вокальным носом. Тванг дает голосу звонкость, такую пронзительность, железность. Нужен ли он вам на первых порах? Ответ – нет. Есть люди, у которых природно голос затвангован, они даже чуть-чуть с твангом говорят. Тогда у вас уйдет прям очень мало времени на то, чтобы освоить этот прием. Но если у вас природно в голосе нет тванга, вы потратите много времени на это. И, допустим, наши русскоязычные артисты очень мало используют тванг, практически не используют. Поэтому нет смысла на первых порах с ним заморачиваться. Вот честно. Таким образом, у нас остается вокальный нос и Белтинг, и белтинг. Ну вот, 1090 рублей. Ну согласитесь, 1090 рублей за более чем 8 часов полезного контента, это более чем ну, такая хорошая адекватная цена. Так, расщеплению реально научить самостоятельно по видеоурокам. У вас есть такие видеоуроки? У меня нет. Я в видеоуроках такие ну, полуэкстремальные да, техники не даю. И здесь я рекомендую смотреть каналы именно рок-вокалистов, да, педагогов по вокалу вот с, таким, с такой направленностью. В принципе, я думаю, что можно освоить. Но опять-таки смотрите, чтобы не было напряжения в связках. То есть вот здесь должна быть такая ювелирная работа работа над своим голосом просто ну очень ювелирная работа потому что если вы отработаете неправильно но ну, будет напряжение вам потом придется потратить в 10 раз больше времени на то чтобы вот вернуть себя в начало и убрать это напряжение и зажимы и связок. Вот правда прям будьте очень-очень осторожны. И в принципе расщепление это уже, ну таким является вокальным украшением. То есть это не совсем вокальный прием. То есть вы не будете расщеплением петь прям весь куплет вот от начала до конца. Да, все равно оно наслаивается на вокальный прием. Хорошо.